Итак, всем привет, с вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим еще один очень интересный проект, интересную монету. Называется у нас Orix coin В принципе, проект не новый, да, как у нас обычно бывает, что мы рассматриваем только проекты этой недели, да, не больше 5-7 дней. Нет, они слапали монету. Вообще, появились они в апреле, как я посмотрел. В принципе, проект реально очень классный, хорошо себя зарекомендовал сейчас дальше поэтому всему пройдемся в принципе в чем заключается идея да вся то есть вы смотрите у нас есть наглядно они показывают такой табличкой что к чему но ну, здесь это да, в принципе все здесь очень просто но не знаю стоит ли вообще это обращать внимание но все же вы покупаете их монету да то есть здесь вот дальше вы можете вложить ну, вы вкладываете ее в какой-то стартап на бум любой берете, я сейчас не буду говорить пример, точнее, вы выбирайте сами. То есть э, стартап э, положительно, да, э, у них, то есть все положительно стартапа, э, они как бы получают какой-то профит соответственно с этого и профи, получаете профит вы с них, плюс э, сам орикс коин, то есть он растет у вас соответственно и будет именно этот коин, вы на нем уже зарабатываете. То есть, в принципе, все очень просто, но здесь наглядно показано, но это совсем не об этом. Что нам, нас что интересует? Нам нужно только знать то, как заработать с этого проекта и когда, и что нужно купить или сколько нужно вложить. Сейчас мы к этому придем. Так, что они у нас показывают? Ну, и показывают то, что мы инвестируем в стартапы, у них идет именно с ними работа, то есть вообще все на инвестирование построено включаем механизм, смотрим дорожную карту, в принципе здесь вот у нас сейчас у нас, у нас уже все выполнено, предыдущий квартал мы не будем смотреть, нас это вообще не интересует, так, ну вот как вот раз у нас сейчас, смотрите, у них здесь здесь так, че так далеко, здесь у нас все выполнено шестой так так Экчейн. листинги у нас уже есть 7 вот, мы смотрим на четвертый квартал так э, у них кстати они еще открывают э, ICO буторикс кэш у них сейчас ICO можно туда вложить в принципе свои лапки, это тоже можно поиметь но это ICO то есть но в принципе в этот проект я думаю можно вкладывать деньги потому что он реально себя уже показал и у них очень очень богатая компания да деньги у них есть это 300% что-то никакой низка, ни в коем случае вас никто не обманет, там, не убежит с вашими деньгами. Вы смело можете да, сначала, то есть здраво взвесить, сколько вы можете положить денег, посмотреть, почитать отзывы людей, кто уже вкладывал деньги непосредственно в данный проект. Вы убедитесь в том, что реально с него можно поиметь деньги, потому что у них мастер-нот, наверное, уже около 300. В принципе, неплохой рой. Реально, опять же, перед Новым годом у нас будет расти все в цене. Если у вас будут монеты данного проекта, вы 99% что вы заработаете на этом. Даже не обязательно покупать целую мастер ноту можете взять скинуть на шары данного, либо купить просто, просто монет и постакать их. До Нового года вы 99% заработаете денег, в зависимости опять от того, сколько будете вкладывать. Так что, ну, про SEO мы не будем смотреть, видите, у них проект на проекте, они открывают один проект спустя полгода, еще один, и дальше будет еще один, то есть, на самом деле, крутые ребята, так что посмотрите, у них будет вот еще презентация, ну, это в девятнадцатом году, это слишком далеко, но все же, у них есть свои идеи, они очень интересные, то есть, смело, смело можно связать себя, да, с этим проектом, свои деньги все вложить. Я не говорю, что нужно все про бабки и вкидывать. Ни в коем случае, но ну, что-то можно прикупить, как минимум монет, хотя бы, ну, условно, 500 и посмотреть, что у нас получится. Так, ну, это сама монета, непосредственно Olex Cash, который у нас будет. но ну, это ICO. Монетка с в порядке. Да, с 25 апреля они, то есть, но ну, был swap. Здесь можно посмотреть на ихнюю команду, да, они себя показывают. Я думаю, что это интересно так что у нас дальше дальше у нас это я открыл у нас плачка у нас на форуме не знаю нужно нет я в любом случае оставлю ссылки вы посмотрите здесь они опять рассказывает о себе так тикет у нас время блока 120 секунд размер 10 мегабайт ну, здесь в принципе все понятно, максимально 21 миллион у нас будет монет. 10 тысяч их монеток стоит мастернода. Посмотрите, в принципе, ну, это не, не так дешево, мы посмотрим, я не понял по цене уже точно. Сейчас мы до этого дойдем. Можно скинуться, опять же говорю, в шары много, потому что, я думаю, они у каждого из нас, да, там есть даже та лишняя тысяча долларов, которая, в принципе, которую вы сейчас вложить, да, инвестировать и ждать там 2-3 месяца, пока она принесет вам какой-то доход. Не каждый, к сожалению, так может сейчас. У нас в принципе можно взять просто опять же монет о чем я говорил потому что здесь распределение это очень очень даже положительно в сторону того что у вас есть монеты не 90 на 10 не, там, не 70 на 30 а 60 на 40 это круто даже купив там я не знаю 500 условных монет будет нормально вам капать так что смотрите монетки как минимум нужно купить прям обязательно что то сможете заработать так, ну, в принципе оставлю ссылки, здесь посмотрите, и опять же переходим самое главное, да что mm -hmm. главное, мастер нота онлайн, посмотрим, что у нас здесь, где можно купить, у нас где уже биржи есть Coin Exchange, South Exchange, ну у нас рой в принципе с тем сколько они уже на рынке 142 дня, это он нормальный, нормальный, если взвешивать с каким то другим, мастер mm -hmm может 298 я буквально вот только что когда открывал было 297 если не ошибаюсь но видите как бы рекламируют этот проект не только я я смотрел еще есть ребята кто выкладывал видео по нему и положительно все на самом деле отзывались ну 1200 у нас стоит мастернода ну и не прям уж много и не мало конечно но смотрите каждый по себе взвешивайте так что в принципе в принципе я думаю я все рассказал поверхностно конечно да но думаю я сам прикуплю монет сейчас э, с предыдущих проектов кстати которые рекламировал там у нас получилось у меня э, думаю эти деньги наверное, все же какую-то часть думаю, сюда вложу куплю не знаю может быть тысячу может быть там 800 полторы тысячи монет сейчас прикину в течение трех дней не больше потому что чем быстрее, чем быстрее вы купите, да, я хотел, кстати, пораньше выложить видео с этим проектом, ну, вышло так, что только сегодня. Чем быстрее, в принципе, купите, тем для вас лучше. Так что я в этом проекте уверен, я думаю, вы сейчас посмотрите все, будете так же уверены, как и я. А, думаю, все, я закончил. Всем удачи, всем профита, до встречи, всем пока. Если есть какие-то вопросы, пишите, поддержите лайками, пожалуйста, подпиской, кто еще не подписан на наш канал. Все, всем пока.